новичок, сэр! Да, что у тебя за имя такое дурацкое, Соуп? Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Захаев. Имран Захаев. Моя ров на их руках. Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Уничтожаешь одного врага, ему на смену приходит еще более опасный. Новые страны, новые цели, новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться и молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. День другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули. Будьте на чеку. Будет исполнено, генерал. У нас сегодня занятие с новобранцами на полигоне. молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало. Пустая трата пункта. Вы мазилы и выглядите, как придурки. Рядовой Ален, что я имею в виду? Возьмите оружие и стреляйте по мишеням позади вас. Развернитесь и стреляйте по мишеням. Понятно, что я имел в виду? Дождь, пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Аллен, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Все очень просто. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Открытие малой прочности вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. И последнее, по счету, но не по значению. Осколочная гранаты. Рядовой Ален. Возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Спасибо, рядовой, Аллен. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились. с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Давай, бери пистолет. Теперь выбери винтовку. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепорт он отбирает лучших в отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отчет времени начнется, когда выскочит первая мишень. Интересно, почему они сразу не поручили его нам? Рейнджеры ничуть не хуже той же Дельты и спецназа. Впрочем, хм. командованию, как всегда, виднее. А еще это работа по прикрытию. Мы вообще начнем воевать или так и будем всю жизнь нянчиться с котиками и Дельтой? Зачисти первый сектор! Ну, давай! Все чисто! Теперь в здание! Вверх по лестнице! рукопашную! Ножом! Все чисто! Прыгай! Последний сектор. Давай, вперед. Беги к выходу. Время идет. Молодец, парень. Неплохо справился. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Зачисти первый сектор. Ну, давай. Вверх по лестнице, рукопашную, ножом. Все чисто, прыгай. Последний сектор, давай вперед. Беги к выходу, время идет. Впечатляет. ты отлично справился, чёрт возьми. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. На, иди наверх к остальным. Всем хантерам, внимание, мы выезжаем. Все по местам. Начинаем движение.